Светлей. У нас сентябрь, утро нужно ждать до утра, он пьет, но едва ли ему веселей, он не хочет веселья, он хочет вина, чтоб еще Чуть-чуть отложить Слово «пора» Сентябрь, праздник, который На чем то плече, когда оно было твоим Будь один, если хочешь быть молодым Будь один, если хочешь быть молодым Один, если хочешь быть молодым Сегодня будем праздновать ночь. Сентябрь сладок праздновать ночь без конца. Белый стол, черный чай. Пурпурное вино я знал того, кто знал ее, но я не помню. Его лица Редактор